Итак, ребята, всем привет. С вами, как всегда, я Эстер Грифф. Извиняюсь, опять же, что не было очень много времени видео. Но сегодня я к вам пришел не просто с роликом. Сегодня я снимал не на своем сервере, а в одиночной игре. Вот как вы видите. Сегодня я снимаю, начинаю сезон выживание на одном блоке. Да-да, вы не ослышались. Я решил в коем-то веке начать такую рубрику. Что здесь нужно делать? Здесь нужно просто ломать каждый раз блок, и он будет регенерироваться. Также нам нужно будет расширять свою территорию, чтобы мы не упали, потому что падать это как-то не совсем хорошо. Мы сразу сделаем верстак. Прикольно там. Сундук выпал, интересно с чем. Сажа с губа. Ну... Тоже хорошо. У нас будет... Э, с дуба будет выпадать яблочки. А яблочки это очень хорошо. Самое прикольное это когда начнется ночь. Что интересно будет ночь. А дерево... Интересно когда будет... О! Свинья! Так, ты только не падай, осторожно, осторожно. Она на самом краю, как ее спасти? Вот, э -э может так? О, все, прекрасно. Так, а теперь как мне самому спастись от сестричка? Блин, она мешает добывать блок, но ничего страшного, будем добывать прямо так. сундук сюда его яблочки и теперь у нас есть целых три саженца это же прекрасно теперь у нас еще также есть два сундука что также является очень хорошо вот очень повезет если выпадет вода потому что вода все-таки очень будет спасать если я например упаду с какими-то вещами опа гравий падает может быть стоит сделать платформу там внизу О, блин ладно сделаю платформу внизу немного позже так свинка блин опять не хватило земли ну что ж надо добывать Гравий падает. Опа. А -а -а, ведро воды. Сюда его. Сюда его. Так, надо его где-то вот здесь вот разлить. Вода мне потом понадобится. О, как раз я сейчас. Опа. Блин, промахнулся. Ну ладно, все. Вот так вот, наверное, будет нормально. Воду нужно будет сохранить, я ее положу сюда. Как и вот это. Потому что вода это то, что нужно всегда. И все то, что нужно всем. Так, но ну, мне бы сейчас не помешала земля. Опа. Ну все, теперь я... у меня еще также есть гравий. О! Кремень! Это что, что нужно? Гениально. Идеально. Кремень. Вот. Зажигалка как раз очень сильно понадобится. Опа, что-то вода осталась. Ладно, пускай. Так, свинька. Отойди. Как вы думаете? Пишите в комментариях. Может быть потом оставить свиньку на шашлык. Я хочу, чтобы на острове еще кто-то жил, кроме свиньи. И меня. Что? Подарок. Не вижу, что здесь какой-то подарок. Может там что-то внизу есть? Э, бедрок Бедрог? Прикольно придумано. Так. Я подошел к новому уровню. Ну, это хорошо. Так, земля, земля, земля. Много земли. Так, 10 земли. Пока надо достраивать его. Если что, ребят, то эта рубрика заканчивается не будет. Главное, чтобы вы поставили лайк. На 10 лайков выйдет новое видео по вот этой рубрике. Я сниму его почти сразу. Также я хотел бы сказать, что у меня есть свой сервер. mc.sourscope.ru Вот. Заходите туда. IP, ну, здесь есть. И также будет в описании. У нас свой сайт доната есть. На нем играют очень много людей, поэтому советую и вам. Вы там можете найти себе очень много друзей. Подзол. Зачем я подзол? Глина? Арбуз? Откуда они здесь? Видимо, я не совсем понял, как называется этот уровень. Но, видимо, это что-то связанное с плантациями. Возможно, это ферма. Ну, будем считать, что это и есть ферма. О, второй свинтус! На нашем острове два свинтуса! Ура! Да блин. я неправильно. Фиктер. Так, у нас целых 18 блоков земли было. Теперь уже их 15. Так. Надо в эту сторону расширить и за сундуками построить. Так, у нас как раз таки есть еще 9 блоков. Скорее всего всего хватит. Вот то, что арбуз, это годная штука. Арбуз можно есть. Стоп, а вы едите арбуз? Нет, не едите. Ты тоже не ешь. Ну ладно. Так, все, сюда его. А, стоп, я же могу потом на них кататься. Это ж идеально. Можно будет на них потом с одного конца острова на другой. Так, ну как, иди, а то сейчас еще упадешь. Это будет плохо. Надо для них загончик построить. Так, сейчас. Доски. Ставим верстак. Сюда его. Так, теперь мне бы вспомнить, что можно Как сделать заборщик. Ага, надо две надо палочки. Так, теперь это надо переделать. Ну и теперь у нас как раз таки получится сам забор. Так, надо бы еще немножко. Палочек. Так, ну все, По-моему, столько будет достаточно. Блин, а у меня же земли нету. Ну ладно, пока будем строить закон так. Он будет примерно такой. Потом его достроим. Так, уже наступает ночь. Сейчас, наверное, будут спавниться эти неприятные звери. Вот это самое не... Неинтересно. Так, это отойду, а то меня еще так подбрасывает. Мне не очень нравится это. Ты как сюда ее? Ее ж можно будет посадить. семена семян нету. А, семена можно. Так. Скрафтить их а -а -а -а! Корова! Вот Теперь у меня на острове целых три животных есть. Как же это хорошо, когда у тебя вместе с тобой есть, друзья, Еще арбуз с тыковкой. Сюда его. Так, ну я думаю, мне земли уже хватит. Для загона. Здесь нужно расширять. Какой он у нас примерно будет. Ну вот такой пускай. А, надо будет еще заборчик поставить. Такс. Ну, калитку то есть. Не заборчик, а калитку. Так, блин, земли не хватило. А что у нас, сундуки? Я так и не проверил. А, семена арбуза. Сюда его. Так, все, земля. Надо земли побольше. Овца. Ну все, теперь она здесь будет бегать. Бегать. Корова еще прыгает. Так, ладно. А. Я думал, что я уже его протерял. Так. Любовый забор. Так, нет. Надо побольше сделать. Загончик. Блин, я сам себя закрыл. Ну ладно, пускай здесь будет вход в загон. Так. А как сделать калитку? Калитка делается из чего. Ага. Палки. Наверное, понадобится, больше не надо. Так, иди сюда. Опа, опасно они довольно стоят. Ну, видимо, я угадал, это фермерский режим. Ну, не режим, а фермерский уровень. Потому что здесь, видите, и свинки, и арбузы, и семена падают. Зачем ты вот оттуда вышла? Вот зачем? Зачем ты оттуда вышла, а? Так, свинья. Ладно. Му-му. Ты чего так на краю стоишь? Мне страшно за тебя. Так, а Все туда. Вон, видите, корова уже там. Давайте, идите. Ты тоже. Давай, милая, давай. Я их загнал, вот и хорошо. О, точно, у меня же есть факел. Вот сейчас главное, чтобы мобы не спавнились враждебные. Поставлю окна один факел. А сундук, ну пускай так будет. Эм... Ну, видимо из-за того, что у них разные, разные названия, это все сложим. Мне оно пока не нужно. А, точно. Надо бы скрафтить себе какие-то инструменты. Палка, Кирка. Это пока что. Так, что это не тот блок а вот Он так подс... а, курятина так так иди туда к ним своим друзьям иди да куда ты прешь только вы никуда главное не уходите видимо придется сломать верстак. Зря я, конечно, топор не сделал э, э, э, ты куда, свинья? Свинья, ты куда? Да куда вы пошли все? Нет, нет, нет И вот что мне с ними делать, а? Вот хотел просто одну курицу туда завести А сразу вся отара оттуда сбежала Короче, я минут пять и всех сюда заводил я первее всех завел курицу, но она взяла и сбежала. Ну за что мне это? Вот она просто взяла и убежала. Что мне с ними делать? Ну придется держать, пока что только некоторых в загоне. Так, вернись на место. Ну, пока буду добывать, сделаю себе топор. Опа, пока я добывал, уже идей не уступил. Опа, еще одна свинятина. Давай в ихнюю тусовку. Нет, ты оттуда не выйдешь. И куда ты? Э, на место. Вот она, смея. Э! Ну, блин. Я так хотел вас туда всех завести. А вы, блин, взяли и подбегали оттуда. Ну вот, какие же вы свиньи. Так, а ну-ка, цыпа, цыпа, цыпа. Давайте сюда. Арбузика никто не хочет. Ты не хочешь? О, молодец. Арбузика сразу видно хочет. Корова нет. Фу. Опа, сладкие ягоды. Ну знаете, пускай они растут. Буду с них потом собирать. Вот .Oh, зря я все-таки топор не сделал. Как? За что? Она просто упала, застряла в блоках. Ну, сама виновата. Жалко, конечно. Поднядем Чикина. Наверное, он получится вкусный. Хе -хе -хе. Так, надо было вот там вот расшириться. Чтобы побольше загон сделать. это а то они туда уже все не помещаются. Ох, как же я это люблю. Так. Mm. Не хватило. Ну и ладно. Так. Ну, колючая. Так, ну-ка, я хочу проверить, что будет, если я упаду. Со мной будет только один. Ну, пускай два комочка берем. Все, я падаю. Пока. Так, все, я умираю. Получается, под этим я выпал из мира. А! Так, я понял. У меня, получается, есть три жизни. И я могу каждый раз получать набор. Ну, то есть, ресурсы восстановления, получать. Знаете, это хорошо, теперь у меня есть вторая лопата. А еще меня очень напрягает то, что здесь свинья, и теперь здесь еще появилась корова. И скоро у меня здесь можно будет открывать целый зоопарк. Что мне с ними делать, я не знаю. Так и тем более они еще и, оказывается, могут умереть от этого одного блока. И я не знаю, что мне с ними делать. Интересно, когда я повышу свой уровень, потому что здесь. Еще одна корова. Ну, спасибо, конечно, вам. И главное, что все вышли из загона. Или я его забыл закрыть? Так, ладно. На всякий случай, чтобы я их не убил, ставлю у себя только лопату. На лопатой. Давайте и все так получат, кто не идет. Кто там упал? Свинья упала. Не, все, я вас лопатой трогать не буду. Залезайте-ка лучше внутрь. Давайте все. Опа. Трое послушались. Нет, не выйдешь оттуда. А ты? Вот ты чего? Видимо, вот ту свинью кто-то из этих толкнул. Кто из вас это был? Может, ты так как это выключить? Опа, нет F10. Управление F9. что будет. Все. Может, это сделал ты? Или ты? Или даже ты? Или ты, или ты, или ты. Ну ладно. Потом разберемся. Может, они даже не скидывали ее. Кайф. Если что-то я это обматывать не буду, вы будете так вот смотреть. Да-да А может и перемотаю Сделаю здесь ускоренно Опять свинья О, Мои ягодки А ну-ка они колючие Э Так Вс теперь у меня будет два кустика с ягодками А может быть она об ягодки ударилась а? Такое ведь тоже может быть Возьму свою кирку и лопату Вот это можно доломать Сундучок. Яйца, яйца, яйца. Теперь у нас будет курица еще одна. А, точно. Тоже убили. Так, ладно, я на лайк. Первую провалили. И вторую провалили. Ну, ну все равно лайк поставить. Что вам стоит? У бы начал камень. Камень падать, а то я вообще ничего не могу сделать. У меня даже лавы нету. Просто лавы. С чем ты толкаешься? Так, быстро все в загон. Иди в загон. В загон. Ура! Одну затащил. Чего? Давай туда иди. Молодец. Ну все. Хорошая собака. Конечно, на собаку ты не похожа. Но будешь собак. Смотрите, ребята, как они красиво тут. Все выпали. Хе -хе -хе, все, я их забрал. Так, возьми-ка я себе скрафчу. Четыре палки. А, точно, топор крафтится. Так. Это нет, а ну ладно. Теперь я лесник. Лопата сломался. У меня есть вторая курятина опять. смотрит мне страшно так а ну-ка иди отсюда ты же сейчас опять а -а -а, они упали мои ягодки а ну-ка вот ты должна точно идти в закон потому что ты сейчас опять упадешь под блок опять и все я ведь не знаю как тебя спасти блок ведь спавнится и спавнится а ну-ка крыши туда так а ну ой я есть хочу даже не заметил Вот мне бы скрывать, скрафтить, чтобы я мог ночи быстро пропускать. А вот не из чего. Хотя стоп. У меня есть две овцы. Как насчет? да. Вот так, вот так, вот так. Э? А? Понимаете, о чём я? Паромию, ее. На. Опять два яйца. Опять лотерея на лайк. А, а, заспавнился мини-чикен. Все, вы точно ставите лайк. Я даже не буду его клетку заносить загон в клет загон в, в, в, в, в, в общем вы поняли понял да пиши в комментарии а я тут копаю Кстати, такую же карту вы можете в интернете скачать я же ее не сам делаю в интернете скачал подарок сюда его а <схот> ты единственный мой дело я можно вроде только с шелковым касанием получить. Вот его точно сюда надо. Да и вы все тоже сюда идете Мне это пока что всё не нужно. Ты куда толкаешься? Что мне делать эти 20 секунд? А, точно, обновление. Ну ладно, начну строить. Оно опять упало. За что мне это? Так, подземелье. Значит, вот сейчас вот как раз должно должны появляться те самые камни. Значит, я кирку не зря делал. Но сейчас для меня самое дорогое не камень, а именно земля, которую я только что... а как? Вот мне интересно, чем их можно кормить? Только семенами. Откуда мне семена брать? Я вот это не понимаю. О, все, пошло, поехал. Камушек. Сейчас у меня, наверное, будут уже и зомби падать. Потому что все-таки в, кам... в камнях... Камни это шахта, а шахта это монстры. Значит, будет здесь и зомби, и кривер. Поэтому сразу нужно держать топор. Мой самый первый уголь пошел. Как же это прекрасно. Железо! Я чуть не спутал с золотом. Ура, железо! Это что? МДЗ. Опять железо. Так, ну мне получается, сейчас придется крафтить уже печки. Ты, по-моему, только что появилась? Или нет? Так, все две печки для меня. Достаточно будет? Кыши отсюда. Так. По угольку в каждую. Стоп. Где моё железо? Я не понимаю. Мне что, надо было железо добавлять? Добывать каменной киркой? Идем добывать камень. Да, это... Сок же. Опять дерево? Что делали его? Делали в шахту. А, ну все понятно. Так, теперь я понял, что нельзя добывать деревянной киркой железо. Грибная корова? Стол. А как мне сделать миску она же не будет корм давать так миска как ее сделать так сейчас поищем интернет. интернете так ребят я понял как ее скрафтить Берем, значит раз Теперь раз два три вот так теперь у меня есть целых 8 месяцев вот ты мне будешь короче еду давать теперь у меня есть бесконечно тушеных грибов я могу их постоянно восполнять опа еще и эти выросли вот их надо будет попробовать они по идее вкусные Главное, чтобы они их не колосы. Ммм, идеально. Теперь еще и этот пошел. Он мне хоть выпадает? Нет. А, я его не тем ломал. Я думаю, что так я долго как ломаю. Но земля мне все больше и больше нужна. Так, ну-ка, скрафчу -ка я себе кирку деревянную. А. Так, все. Объемовка. Сегодня сразу два рецепта крафта узнал. Это прогресс, ребята, это прогресс. О, еще одна да. Ну не знаю, зачем медведи такие, поэтому. Все. Сюда. Её. Так еще и опыт получили. Хотя, блин, о чем я думаю? У меня Между все-таки вдруг одна из них. Ну ладно, ничего страшного. Короче, теперь я также сделаю топор один. Еще мне нужно дерево для того, чтобы красить побольше палок. А из палок мне нужно лопата. Короче, обновили ресурсы, так сказать. Сделаю две. А теперь время меча. Ну, два мяча, наверное, будет достаточно. Опять день, сюда его. Что здесь будет? Уголь. Гриб. И саженец. Ну, думаю, самое время посадить что-то. Думаю, может, ты будешь первый. Хотя я уже и так что-то посадил. Так, ладно, мне нужна земля. Кто-то меня дернет. Так. Сюда. Сделаю-ка я отдельный остров, чтобы в нем можно было что-то садить. Будет он у нас вот такой вот в ширину. И вот такой вот, короче, остров у нас будет. Да, маленький. Но это все на что хватило. Кстати, ребят, смотрите. Мне прямо впритык хватило. Ж повезло прямо. Саженец дуба. А дуб же вроде бы можно как-то сажать. А, нет, это не дуб. Это тропическое дерево. Это у меня какое? такое. Садим дуб. Так, короче, вот это будет у нас с деревьями. Саженец хели тоже сюда. Берез, ладно. Ну все, теперь мы можем и железо добывать. А после этого я скрафчу себе железную кирку. И с железной киркой мы можем уже добывать алмазы. А алмазы это... Сами понимаете, не хрю Э! Вот мне повезет, если с него мне что-то выпадет. У меня ничего с него не выпало, кроме... Кроме ничего, короче. Это я, пожалуй, сложу. Пускай будет. Так, ладно, убыль я заберу. Положу сюда. Вы... Выкинуть печаль. Но зомби это, конечно, неприятно. Это самый первый враждебный молк на моем острове. Ну, сами понимаете, если бы я его не убил, то он бы мне постоянно мешал, он бы сам меня убил. Это будет как бы борьба за, выж... за выживание на моем острове. А мне такое и не надо. Так еще и он мне полтора сердечко снес. Опять. Да иди ты отсюда. Все. Ну, короче, ребята, на сегодня, по-моему, уже пора. Слишком длинный уже ролик получается. Всем спасибо за просмотр. Встречаемся в следующем ролике. Всем пока-пока.